Хоббитская пенька в виде листа ганджубаса. Поговорили, что не курят. При этом хихикали, как идиоты. Гиви, me... давай еще! You... Войну кто-то говорит! Ты скажи, Гиви, Зурабович, давай, дорогой, давай, пожалуйста. Вот тогда Гиви даст.